Доброе утро. Доброе утро в моем любимом доме. Так, камамбер. так, сделал себе немного, небольшой ремонт. Кстати, всем привет, меня зовут Олег. Подписывайтесь на мой канал и переходи по ссылочке в описании моего моём инстаграм. жду вас там. что то пойду к Адриану. Так. Наверное. Где Адриан? Оливка. Вика недавно вернулась. Здравствуйте, Том привет саша ты же мой ты же мой, ты же мой кронос мой... дедриан тебя я наконец-то вызволил из плена этого тупорылого бражника открыли дом кошарчика или как его там звали пошли домой идем домой мой бедный другуш. А привет, Алижин. Привет. Посмотри, а -ла -ла -ла -ла -ла. я вернула своего старого питомца. А идем домой, идем мы домой. О, Адриан, привет. Уже темно. Адриан такой депутат. Привет, Олег. Депутат. Привет. депутат. Привет. Привет. Посмотри, какая у меня мука. О, привет. спасибо. Oh, помнишь, помнишь вот это вот кашарчик или как его звали? Ну. Вот который бывший бражник. Он он который это вот эта вот собака, она ну. украла моего дракона. О, Мы это недавно, тебя, ну, недавно, недавно, дракон? недавно, вскрывали, недавно вскрывали его квартиру и нашли моего дракона. Он голодал, там я его сейчас откармливаю. Бедный он. Вообще. Так, держи. Ой, это твой кронос. Да, его зовут Кронос. А ч ⁇ Саша, бежит за... Да, просто их обижают. Ну, вот, того, ага, это ты просто его бьешь. А не с того ни сего. Я его не трогал вообще. Да, да, да. Ладно, да, гуляй ты давай. тут на полянке. Предлагаю его сводить к ветеринару и кастрировать там. Тебя кастрировать, предлагаю. То же самое. Саша. Я не могу Сашу остановить. Ладно. Пускай мой крос гуляет на лужайке. Саша. Саша, Саша, Саша. Саша, Что, Саша? <смех> вот Саша. <смех> а это... Так, тут два Саши. И какой-то а, еще это... третий возле зума. У вас галлюцинации, так, тут нету похоже, двух Саши. А я не выспался. А а ты... Скоро приди. Да, у меня тоже галлюцинация, я тоже Саша увидел. Так, Саша, место. Ну ладно. А Пойду-ка я оливка, маслина, тут всякие питомцевики вернулись.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 Может я провалиться? Что у нас тут в школе? Как у нас идут подготовка <соскотворение> к балу? Помогите! Ты где? Что, я Ой. под лестницей. Ёлки-палки как? Я понял. Зайдите Аху... в лестницу. Прорывал? Давай, давай, дорогая. А прыгай, прыгай ко мне. Райт, иди, Вперед, давай, ты давай, иди. Давай. давай, иди, Рай. Помоги, да? нет. А у меня нет. есть такой вот. Ничего. А у меня есть что-то ужасное. Лестница там, там что-то есть. Нет. Как мы отсюда выберемся? Что здесь? Я нашел лестницу. У меня, короче, всегда есть с собой. Ну, мало ли а Феликс вот на меня какой-нибудь нападет. Алазный крюк. Давайте, Ай. ребята. У меня есть лестница. А вдруг на меня всякие Феликсы вот в такую ловушку посадят? Давай. Вот куда ты лезешь? Вот Куда лезешь? Ну-ка уйди. Свали тоже. не Да. Да. Вот сейчас поднимайся. Нет, нет, стой, не поднимайся. Ой я. Погоди. Здесь надо сломать. Погоди. Сбоку поставь, с краю. Там про, вот про спидранер не Так, это ты, спидранер. Прыгайте. Так, здесь а, убери. А И здесь вот. У такая волшебная штучка. Всё, давай. <с bobos> Боже так, мой. Ну, что ладно. за ловушки? Их тогда еще не убрали. <свят> Ба, к балу <свят> идёт полная подготовка. Всё подготавливают к балу. Я могу сделать вот так. Какой балл? бал-бал уже прошел? У тебя пробелы в памяти, балла не было. Бал будет. Бал будет, эклипс еще не приехала. Ля Ла деменция. У меня в глюки. Ладно. Скалероз. Ладно, домой уже ночью. ночь. Сегодня, кстати, никого нету. Да вообще. Ни Бражников. Да. Не тихо ли Ну, Как-то и бражник не пришел Ладно, пойду-ка я дымать. И героя сегодня не видели. Так, ну ладно, что ты пока гуляй. Я спать. Что есть... Домой домой спать. Я не тебе я говорю, я этому дракоши. А, кстати, зайди в мою комнату. Нет, пожалуйста. Зачем? У меня новая комната. Ты ее даже не видел. Мой обновленный дизайн комнаты вообще. О, привет. Вижу. Зак... <сёк> угу, прикольно. Все мне пора. Пока. Так, ладно, все, я спать спать. Баю-баюшки, баю. Баюшки, баю. А -а -а -а. Что же за день сегодня-то такой? Так, что Супер за шай. что там происходит? Ёлки-балки, что за мега-хризалис? Горизонтемы. Мои, дра... мои драконы, мои драконы, мои драконы, Саша! Дракон, у Саша. У меня, у меня, у меня. Не бойтесь, мирные жители, мы спасем ваших драконов. Главное, за мной, не за мной, за мной, дракон, дракон, за мной. Веду тебя в безопасное место, домой тебе нельзя, ты весь дом изгадишь. Давай, давай, а я просто твои перейду. Где мне нужно так? Нужно срочно. Так, нужно. Так. Привет. Так. Погоди. За мной. Подожди, да я хотя бы поставлю здесь этого. За мной. Все, пошли. Ты меня хочешь вести подальше отсюда, да? Да. Что у тебя за супер шанс такой медленно ломающий? Потому что за мной. Заходи сюда. Жди, я сейчас трансформируюсь и приду. Хорошо, жду. Тики, кушай. И давай. Так. Я... Это талисман, да знаю, это талисман. Виньи, который силу подарок. Там Зовет злодеи Дейзи. серьезные Дейзи. Да ты я знаю, к вам и силу Надей я... Злодеи, костюм. Вот. И дальше ты можешь. Ну, Еще ты... есть у тебя много скрытных сил. Но ты о них не знаешь. Но если ты хочешь, я расскажу поподробнее. Я знаю все скрытные силы. Да или нет? Да. да. Ну хорошо. Итак. Ну, давай, я я, я расскажу тебе все подробно. Держи талисман, вот все подробности. Так. Да, талисман свинки мне еще никто не давал. Дейзи, Никуй! Так, и что он делает? Мистер Бак, он очень серьезный. Он телепортироваться умеет. Я Пиги. А еще стреляться какими-то пульками. Пока я не вижу, чтобы он чем-то вообще стрелялся. Здравствуйте, меня зовут миссия Пиги. Привет, я очень светлый. Привет. Я очень... Как трудно, когда ты не высоко прыгаешь. Ай. Ладно. я не вижу его. Да уж. Ай. ай, ай, ай Прикрыть вас ай. щитом. Почему это Акума или это Сентимонст? Ой. Я ай, не знаю, но очень сильно похожи. Ай. Так, прием, э -э, мистер Баг. Это похоже на Синти-монстра. Похоже на синти монстра, щитом? но вроде как Акума. Выглядит как Акума? Хрязались ведь <соценно> это бабочка. <соценно> бабочка, <соценно> и Есть и бабочка и цветок. Если бабочка и цветок, это... Не Она знаю. в ловушке. Ай, я нифига не вижу, я слеп. Мы также. Погоди, Мы я мой... Сила, извини, мне даёт силу. Да, я могу пожелать что-нибудь хорошее. Не желай, создавай, что-нибудь хорошее. Так, я пытаюсь как-то создавать... не работает. Так, карапас, может быть? Может создать быть... мегапанцир? Нет, мегапанцирь опасно создавать, Ты уничтожил что-то, мы ещё из людей не справимся в итоге, минус город. Бражницы вообще бражницы не видно. Ай! Может вас прикрыть щитом? Ну, было, было бы неплохо. Но как мы будем это ковать, когда не читаю? Может, ее запихать чит? Тоже вместе с нами? Ничего не вижу. Теперь все вижу. Где же Мистер герой? Бак, где? Мистер Бак, ты Где? Я нахожусь в логове. В логове? Я да. же? Герой, только одна мартышка. Я... Так. Папец, а мартышка, ай... твои силы. Весь там, да? Где он? Я его не вижу. Ну, по мне что-то бьет, но я Мак. его не вижу. <соединяюсь> <соединяюсь> мистер Баг. Да, не я здесь. Миянка. Я, я тут дублировала. О, я ваши силы дублировала. Что и, кстати, ты сделал? Ваши силы дублировали. Как и каким образом? Это мой синтимонстр сделал. Вас же ослепляли? Так и знал, то что это ослепление не просто так. Что Наши силы дублировали? Как? А ты самый умный вижу. Ёлки-палки. Синтимонстр а ты... дублировал наши силы и передавал всю бражнику. Бражник я все это время заряжался. Это самый умный. То есть нас использовали как батарейки. Не Майюри. Майюри, нас использовали считай, как подарки? Да. Мне это не нравится вообще. Да. Это какой то это, Надеюсь, это... Нет, он не, не украдет все силы. Если он дублирует наши силы, то... Елки палки. Это плохо. Глаза раскройтесь. Может, попробуй... Дейзи перестань лековать. Пока нет, Дейзи потребляется, я тут должен кое-что достать. Ай. Мы... Надеюсь, меня поджидает. Так, так. так, мне нужно кое-что достать. Привет, привет, привет. я и... кормлю к вами. Так, корми, корми, Эй, я тут пока понаблюдают, что с ним делать. Так, Стыди. то я у меня... Тебя не выдержали. Так, можно ну, что, попробовать. Мне как... кого? Да я не знаю. Мне кажется, опасно. Хорошо, что когда опасно? у вас есть. Опасно быть в браслете Маджести. Если он тебя слепит, то мражник научится летать, и у него браслет, будет копирование. Это... Да в любом случае он может скопировать. Майюра. А я вы, если скопируют... Меня не ошибает может память. То, что по Пока я являюсь хранителем американской шкатулки, у меня есть еще такое мое магическое украшение, которое может освободить злодея от ответственности. Ну это так, если меня не ошибает память. Что? Талисман орла, говорю, есть. И что? Ну, есть маленькая загвоздка. Этот талисман может на время заставить Хризалис не драться с нами. Но есть маленькая да. загвоздка. Маленькая загвоздка то, что если он тебе ты в него попадешь, и он тебя тоже в ответ ударит. А если корабль твою силу и передаст силу? это все. Перед передаст передаст обрам майоре и майора нас освободит от обязанности да нет тупые. если карапас применит свою секретную силу защиты без панциря тогда я смогу к нему подойти но есть маленькая такая закусточка Талисмана у меня нет и вернуть я смогу его вот только используя браслет двермена двермена у меня нет ну что он него адриана а где адриан я не знаю ну, так маленькая закусточка вообще. Mm -hmm. Так что, не искать Адриан или сражаться за свинку. Но Орёл бы здесь очень сильно помог. Да, сражайся за свинку. Да у, у меня есть идея, как можно победить. Но для начала я советовала бы как-нибудь... Э... Пока советую не подходить, потому что Юра... Да. Майора... Надо его как-то изучить или что. Может, мы не его дракона драгоноке... наслать? Так, тихо, будь тихо. Мне не нравится то, что мы находимся возле моего дома. Это очень подвергает мою личность. Мы просто сидим здесь. Ну да. Наша сейчас использую на тебе Веном. Mm -hmm. Хочешь бесполезно? Он oh, нашел. Не знаю. Я... Вас услепил на скрысалис. Ой. По факту, бражник может на данный момент mm. взять нами и на... начать нами контролировать. Я могу в него Уже... пострелять. Ай, ее выпало. Что ты конечно Я думаю, как его победить. Алло, мистер Бак, Ай, я оружие, что это такое? Что поботься? происходит? Почему мы, мы, мы все светимся, светимся? фиолетовым? Это что, из нас силы выкачиваются? Это уда... Это волна... Нет. Или да. Или... Да, Или... А! Я знаю, что это. Что? Мне кажется, он либо выкачивает из нас силы, Советую либо это найти, была анима... волна. Волна на весь мир. Он скопировал все силы, которые есть в мире. Ну, как я понимаю, я пошел искать Эдриана. Все. Дейзи, перестань ликовать. Дейзи, прячься. Если Адрианы сейчас не будет дом, я оброю его всю комнату. Если его сейчас не будет в комнате. Так. Ис так, где ты... Ну его в комнате нету, как я понимаю. Мне придется обруть всю комнату. Начнем с полочек. Так. Mm -hmm. Какие полочки, ты что, офигел? Полоч... Так, полочки. Так, где выросли Двера Мэна? Сейчас, подожди. Здесь постой. А тебе зачем? мистером Багом Держи. Так, верну, тебе не обещаешь. Ну ладно. Так, я понимаю, почему мы все светимся. Это злодей. Собо у тебя прятаться. Нет! Зачем ты скопи надел этот костюм? Он скопировал твои силы. Если мы сразимся с злодеем, то тогда не скопируют. Так что поэтому не мешай мне дверяж. Так, Ну, где же Декрой. Декрой двери, чтобы сюда никто... Ладно, так подождем, мистер Бага. Зайдем. И тут же это... Вики кушай ты решил приготовить. Да, да. Ну, готовь. Тут ну, тут ладно, не буду тебе мешать. Не иди не иди не иди. мешать. У нас без себя проблем хватает. Лири, mm. как мне раньше Маджестия давно, давно говорила, я все забыл про тебя, извини, сейчас. как-то? Нас... Лири, ну -ка, крылья пылайся. свободы! Mm -hmm. и Теперь я отважный, Орел. <связь> Ну-ка, иди-ка сюда, я тебя сейчас побью. Mm -hmm. я прям так, не знаю, me, uh, Есть общем... много yeah. проблем. Актербак, за месяц, вы перестали светить Теперь ты светишься к а я вообще оранжевую. Перестали смотри перестали светиться но силы все равно забирает Поглаш... да. проблема Нет. в том нас то, что разница... как бага... второй у... вариант был верный праздник Поглаш... День... украла все силы всего мира попробую пробей да Где но пойми в один факт то то что в мире есть если ты попадешь в хризалица ты просто делаешь так чтобы у нас он не мог больше забирать силы но те-то останутся, и пока мы не победим. Есть хотя... маджестия. А, мистер Бак, это совсем много. Есть маджестия. Маджестия Феликс, у которых силы в три раза больше, чем сами талисманы. Есть, есть. Ладно, давай попробуем сразиться. Ван, хрезались, давай. А ну, думаете, как, вы вы прием, карабас. Нет. Используй свою скрытую силу, и скажи защита человека и назови мое имя, отважный орел. Защита человека. Мое имя. Балбец. Мое имя. Щит сперва используй. Щит, используй. Человека, отважный орел. Защита человека отважный орел. Не вижу. Орел, спасибо. Карабас теперь он меня не пробивает. Освобождение, освобождение, что? освобождение, освобождение, освобождение, освобождение. Нет! Ему хоть дала. Нет, вроде бы все. Стоп, а не что? бей его. Вы Подожди. сумели выиграть, Он вас это не бьет. Подожди. Той. Он боится. Бью. Вас. Ну Давайте быстрее. Он Боится нас. Он вас боится. Рёш, что это такое удивительно? Он нас бьет. Давайте. Разбирайтесь а? с ним. Бьем, бьем, бьем, бьем, бьем. Бьем все. Подадите все камни и подгоните их Ризалиса. Считывало. Давайте. Надо попробовать. Используй щит уже. Ну ладно, попробуйте его выиграть. Вы все равно его не выиграете. Давай используй щит. Да. Все, не Нет. убирай его, не убирай. Мне осталось три минуты. Если мы за три минуты его не победим, то это уже мне придется перезаряжать камень чудес. это, как минимум, с него да спадет освобождение. Елки-палки, панцирь. Карапаз. Зачем ты убрал панцирь? Карапас. Просто... Бес... Вестарь. Без... Ну вот, и валяйся там. Карапас умирает весь план. Ш... Мне мистер... кажется, что вам надо другого. Мистер Бак, мистер Бак. Да. Тебе не кажется, сам мне сам стоит отступать, потому я... что если Карапас сейчас детрансформирует камень чудес, с меня слетит защита. Если с меня слетит защита, меня атакует он заполучит мою силу. Он не, не, не смеет детрансформироваться. Да, хоть у тебя 30 секунд останется. Ты главное говоришь, сколько у тебя времени. И, кстати, метаба, Почти, давайте. Если мы его не победим, правда? я уйду на ровно минуте, я уйду. Почти но... осталось, давайте. Вы серьёзно а? пытаетесь выиграть? Погоди, а, не, осталось чуть чуть чуть, давайте. вы практически его выиграли. Давайте, давайте, давайте. Эти, черпи, чуть -чуть у вас обезьяны бесполезные Победили! Ха, все Майора, это твой конец. Удивительно. Ладно... Ты что так... Перезарядка. Всем немедленно. Меня слетел панцирь! У меня осталось минуты 40 секунд, Беги! Беги-беги-беги! Не дай себя ударить. Моя сила... Сматывайся. Все, я бегу. Что это такое? Она снова пере... Оно возрождается... Оно не движутся. Регенерируется, поглощает нашу магию. Есть. Если... Мне пора страшно, то если он поглотил в каждом месте, то. Мы если еще не стоит... использовали мою силу. Перевоплощаюсь, Лири. Моя Лири, сила самая самое сильное. супер шанс Конечно поможет. Дейзи и впервые лили, уже побеждаем лили, тебя. Лири, крылья свободы. Так. Супер. Дейзи, Берси, я к тебе Шанс. Ну, не думаю, что они Ну все, Вы... давай идти сюда, потихо грусти. Это ну, значит, я, и же знаю, я... Даже бывают по мне попали. По мне попали, это плохо. Ой, Мою ладно. силу поглотили. Это еще ужасней. Я, я, я выкинул супер-шанс на тот момент. Сдавайте мне супер-шансы быстрее. Он... он, он а, майор изгнала, амок. Ну, майор mm -hmm. изгнала, амок. Супер-шансы, обезьяна. Обезьяна, суп... супер обезьяна! Три Я отдал тебе твой супер-шанс. За мной пойдешь? Обезьяна дала. не отдали. Обезьяна отдала. Пока. Один у меня и один не отдал. Ну, Чудесный, надо стать мистер Бак. Кстати бы все мы, исправилось. А советую вам да, это, Советую, тебе, советую тебе, свалить по тихой грусти, пока тебе. Лицо Вы, хотите, потому... чтобы... Вы хотите, чтобы выходите опять, чтобы я создал Мега? Иди. Ты, ты уже там ничего солдат? не Мега. Ч ты там? Я все остаюсь. хоть ты, хоть ты, хоть ты вообще создание не Сейчас кто за мной пойдет, тому специально прям в рот. У меня осталось полторы минуты. Так, у меня осталось девять секунд. Она ушла. Нам сейчас создать мега христа хризалица, чтобы вы сражались. Кто за мной пойдет, тому мегахризалица. Где трансформация? Бьет он вас. Лири, крылья свободы, прячь их. Тики, Прячься, Лири. И прячься. Ты хочешь, чтобы опять да. меня С трудом, конечно. Э -э так, мне нужно забрать своего а -а -а -а -а питомца. Так, где-то Олег. Что ты, ты тут делал? Я Олег, слышно, ну сюда. Что? Ты не хочешь мне ничего там отдать на руку?